Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Прием КФУ-2016». Меня зовут Адилья Валеева. Сегодня у нас в гостях директор Института фундаментальной медицины и биологии Киасов Андрей Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте, Адель. Расскажите, пожалуйста, о преимуществах вашего института. Ну, Адилья, вот э, слово «преимущество» на самом деле я, я, я не очень понимаю. То есть, если вы хотите сказать, чем мы отличаемся... Чем это... отличается ваш институт да. от других. А, от других институтов КФУ или...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 Медицина, она биологизировалась. То есть сейчас в медицину входит очень много технологий и очень много а, всевозможных даже новых лекарственных средств, которые а, созданы не просто подсматривание, как аспирин, так сказать, над природой. Вот они это на основе всевозможных биологических механизмов взаимодействия. То есть это моноклональные антитела и все. Соответственно, пониманию врача всех фундаментальных основ биологии.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 А есть ли изменения в приеме 2016 года? Как мне кажется, больших изменений нет, если говорить по правилам приема. С 2015 года хорошее изменения, которое перешло... Я помню, позапрошлый год, когда вот эти три волны непонятные, там, э, перебросы документов туда-сюда, все в панике. Ну, я имею в виду, все вузы не понимали. Кто-то в нарушение правил сразу же зачистил всех mm -hmm. э, так сказать, на свой страх и риск. А сейчас вы понимаете, что в первую волну 1 августа там 80% уже будет подавших заявление и оригиналы зачисляться. Вот. а потом уже добираться оставшиеся 20%. Это хорошее правило, оно сохранилось.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 Врач-стоматолог, врач-биохимик, врач-кибернетик, врач-биофизик. Спасибо за интервью, Андрей Павлович. Желаем вам успешных и талантливых студентов. Наделий, спасибо тебе за беседу. Ну и, конечно, я бы хотел обратиться к абитуриентам, кто собирается поступать в Казанский федеральный университет. Не бойтесь. Учиться у нас, конечно, очень сложно.